Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами Ломонос Петр, владелец трех земельных участков. Сегодня поговорю о теме, которая как бы неоднозначно воспринимается нашими дашниками. Это золотые правила приготовления компоста но якобы недооценивают компост. Хотя бы да, компост это вроде бы искусственный материал, который создается из остатков растений. Но не забывайте, что в отличие от навоза, компост по своему химическому составу очень легко усваивается растениями, потому что то, что взято в растениями, оно опять возвращается в почву. Те же и макро, и микроэлементы, они опять свернутся. Так как правильно приготовить компост, что необходимо помнить? Ну, существуют несколько технологий, существуют разные. Все их можно свести к двум направлениям. Компост, который готовится медленно, в течение года-полутора. Вот, и есть быстрый способ приготовления компоста. Ну, начнем, пожалуй, с быстрого способа приготовления компоста, который нам надо. Ну, использовать, который легче всего применить на участке. Есть, есть быстрый способ приготовления компоста. Значит, мы можем его сделать компостный компостник, то есть место, где мы компостировать растительные остатки, можем сделать на любом свободном месте. Нам не обязательно его... Э, ну, вот, как у меня видите, огорожено просто шифером. Кусок территории огорожен шифером, и вот за, за эту ограду забрасываются органические остатки. Выплаты сорняки, ботва, ботва плодом, э, всего-сего сюда ложится. Значит, такой компостник, который для быстрого приготовления, у меня сделан на солнце. А почему на солнце? Потому что солнце – это очень мощный ускоритель созревания компоста. Поверьте, что к осени от всей этой кучи, значит, останется только самая-самая верхушечка. Все остальное перегорит, все превратится в плодородную почву черную плодородную почву, которую уже сразу можно вносить под растения. В теплую пору, я просто так приоткрывал сам вот эту кучу, смотрел, где-то за два месяца проходит полный процесс от разложения сорняков до того, до того чтобы эти сорняки превратили в землю. Ну, в холодную пору замедляется, но я говорю, все равно, тем не менее, при этом, в этом случае, все равно к концу лета остается самый верхний слой, только не перебрежу. все остальное сразу же вносится под растения, рассыпается, где-то заделывается, где-то эмульчируется, все вносится под почву. Ну, если можно ли ускорить и что быстрее сделать, можно. Для этого есть ускорители. Такие ускорители, что самые обыкновенные дрожжи. Пачка дрожжей 100 грамм, 300 грамм сахара, 10 литров воды. Все это раствораем и проливаем нашу вот такую кучу с сорняками. Пролили, процесс проходит за, за месяц. За месяц уже наш все сгорает, от растительных остатков не остается и следа. Также очень простой и доступный способ компостирования если плод не очень позволяют, черные мешки, черные плотные мешки из-под мусора, набиваем сорняками и завязываем. Но обязательно пробиваем дырки. Пробиваем дырки ну, в этих мешках. Почему? Потому что любой компост готовится при доступе кислорода. Если у нас нет доступа к кислороду, мы готовим не компост, мы уже готовим силос. Наша масса просто-напросто сбраживается, сгнивает. Уже у нас получается силость, а не компост. А силость уже растениях устраивается не так легко и быстро, как компост. Запоминайте этот нюанс. Черные мешки ложим на солнце, они нагреваются. Достаточно раз в неделю их перевернуть. Через три недели их можно смело вытрасать содержимое. Там уже черная земля которую можно, опять же, использовать для наших растений, то ли в виде подкормок, то ли для, для мульчирования. Ну некоторые кабы тоже сделают большую ошибку нашей дашники в чем? Что ну, делают компостные кучи э, в тени. Ну что тень это хорошо. В самой тени разложение компоста проходит будет очень медленно. Э, лучше делать полутень. Как делать полутень? Для этого можно высадить высокие растения. Посадили подсолнухи, посадили кукурузу, а за ними сделали компостную кучу. Уже со создадим полутень. Потому что чем больше солнца, чем больше доступ к кислорода, тем больше проходит компостирование. Ошибка в чем что опять же копают ямы, и в ямы складывают остатки. Так вот, опять же, вы получаете уже не компост, вы получаете сила. Вот. это опять же не очень здорово для ваших растений. Причем брожение идет как способом гниения, и в почве остается, то есть в этом материале, который у вас будет загнивать, остается много болезнетворных микроорганизмов. Разные возбудители болезней, бактерии вредные, все остаются жить. Поэтому не, не допустим, лучше в землю не углубляемся. Лучше даже компостную кучу, чтобы правильно приготовить компост, поднять, поднять над поверхностью почвы. Для этого просто-напросто на почву вы можете положить слой, толстых веток, положили толстые ветки и на эти ветки накладывайся. Потому что вот читаешь, ну и хаутеров, и в интернете, многие так советуют э, с, с деловым видом, что вот надо потом эту капустную кучу, чтобы быстро созревал одновременно, брать вилы, переворачивать. Ну не забывайте, что уже мы от тяжелого физического труда отвыкли. Э, это уже нам не нравится. Да и это трудоемко очень, что перевернуть эту кучу, эту тяжелую сырую массу перевернуть, это очень тяжело. Лучше она пусть до... до дозаривается сама, сама, сама по себе. Вот, доступ кислорода, я же говорю, вот такие ускорители. Ну, есть, конечно, отлично, ускорители я еще не рассказал, что есть продажа микробиологические ускорители, как раньше был Байкал, так что же есть типа для компостирования. Опять же, проливается наша компостная куча, и опять э, остатки будут перегнивать. Но для того, чтобы наша компостная куча приносила пользу, необходимо помнить, что можно ложить, что нельзя ложить. Значит, потому что компостная куча – это не мусорная не помойка, куда можно бросать любые материалы. Значит, что недопустимо ложить в компостную кучу, где мы готовим э, органическое удобрение, то есть питание для наших растений. Нельзя добавлять стекло, не должно быть. Не должно быть полиэтилена. Не должно быть проволоки, не, не должно быть фа фа фа фарфора, там, битых черепков, все не, линяны черепки. Нет, их нельзя закладывать в компостную кучу. Далее, чего еще очень опасно, многие берут отходы, краски выливают, каких-то шелочей, отходы, все льгут в компостную кучу. Мол, это, это самое, все переработается. Оно-то переработается, но потом все это вы будете укушать вместе с тем, что будет расти на вашем участке. Вы будете всю ту отраву, сами употреблять в пищу и, соответственно, получать целый букет заболеваний. Поэтому для таких вещей есть другие способы утилизации, а не компостная куча. Ну и что очень простой тоже такой пример расскажу, что еще ускорит созревание компоста, если вы там все правильно положили, правильные материалы. Да, и что забыл сказать, можно газеты добавлять, но газеты в компост мы уже добавляем, только размоченные. В сухом везде не ложим, размачиваем газеты, хорошо э, намачиваем и ложим в компостную кучу. Можем порвать на части, и они как бы, быстро тоже переработаются и станут доступны для питания растений. Есть бумага, это целлюлоза, но опять же, мелованная бумага, глянцевые журналы, они практически не размокают и не размываются. Поэтому их компостную, компостную кучу мы ни в коем случае не добавляем, потому что мы так только навредим. И краски они смоются, и эти остатки будут у нас годами перегнивать. Процесс утилизации пройдет очень далеко, э, долго. Далее, что еще может ускорить созревание компоста в компостной куче? Это удобрение. Особенно высококонцентрированные азотные. Это, мочеви, это, например, мочевина и калийные. Тоже хлористый калий, чернокистый калий. они Высокая концентрация, э, значит, добавляем... 100 грамм на 10 литров воды И вот таким раствором мы проливаем Нет удобрений, сделаем еще проще Настой, есть, Можно сделать настой из полыни Берем бочку целую, там полыни, крапивы, хвоща, пижмы Любая из этих, даже от тех же дуванчиков взяли, Заливаем водой, сверху гнет Появились первые признаки пены на поверхности Значит все, раствор уже, который будет ускоряться Зарывание компоста готов Разбавляем наполовину, проливаем нашу компостную кучу и вот у нас потом получится, используя эти, все эти вот правила, закладки в компост, правила расположения компост, компостной кучи, правила доступа кислорода достаточно к компостной, компостной куче, освещенности, мы получим прекрасную землю, которая хорошо подойдет для питания наших растений, и поможет нам получать обильные и богатые урожаи. Тем более, что компостом... Почву нельзя переудобрить, испортить ее тоже нельзя. А урожай зато будет расти на глазах. Почва будет становиться более рыхлой, и урожаи будут великолепными. Удачи вам! И серьезно отнеситесь к компостированию органических остатков. Ну и еще не забывайте, опять же, может быть, я повторюсь это самое, что я так вот, пропустил этот момент, что желательно, э, у нас сорня, бывают органические остатки, например, та же солома, это сухой материал, сена сухой материал, вот, а в э, сырой материал, выплаты. Поэтому, если мы будем чередовать наподобие торта коржи, как в торте расположены, э, сухой, мокрый, сухой, мокрый, сухой, мокрый, значит, наш компост будет ну, более качественный и тоже будет, э, созревать гораздо быстрее. Удачи вам. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь на него. До свидания.